Я очень зря окно открыл На звезды долго я смотрел А осмотревшись, позабыл Закричат сильно сожалел А утром рано эти птички Случайно солнцем за окном, Моей веселой перекличкой Порвались все в мое окно Прохладный свежий ветерок На ушко тихо прошептал Вставай, пошли со мной Чем надежду не вселяешь, ты знаешь, ждать я так устал, А ты покой мой нарушаешь, Закрыла края синоплон. Живо Она уйдет в сомнение, с ночными звездами закатом Я уберу свое умнее с надеждой брошенной.